Что такое инфографика? Это Андрей, он бизнесмен. Андрей хочет объяснить клиенту, какие товары или услуги он предоставляет. Тогда на помощь приходит инфографика. Благодаря информативности, графика намного быстрее объясняет клиенту, что ему нужно, сэкономив время и деньги предприятия. Демонстрируя на экранах и мониторах на вашей фирме, она позволяет понять, что клиенту нужно, стоя в очереди или сидя в кресле. А мы в свою очередь обеспечим ваше видео качеством и максимальной ясностью для клиента.